Привет всем! Мы продолжаем нашу рубрику «Толковый словарь буддизма». И сегодня я хочу по возможности кратенько поговорить о возможных объектах поклонения в буддизме. Ну, наверное, наиболее очевидный кандидат — это Будда. Вы помните, я об этом уже говорила и повторю еще, наверное, сотни раз, что Будда Шакьямуни у нас не уникальный, Будд много. Хотя бы даже в нашу кальпу, то есть в эру человечества, будет должно быть 5. Их уже было 4, и будет еще один Майтрея. Он пока еще не совсем пробудился. А уж если взять вообще, то их было очень-очень-очень-очень много. Еще будет очень много, и вообще. А, ну... Я неоднократно встречала э, такое мнение, что Будды исчезают из этой реальности, входят в нирвану и больше вообще никак не коммуницируются с, с окружающим миром, и поэтому поклоняться им не имеет смысла. Ну, не совсем так. В разных школах есть разное представление о том, насколько вообще Будда, именно уходя в нирвану, отрывается от этого нашего мира. Есть, например, даже мнение, что никуда он не отрывается, он приходит на новую, ну как бы новую ступень бытия и вполне себе в этом мире остается. Но даже если мы берем по максимуму и считаем, что да, действительно до Будды потом никак физически не достучаться, то все равно Пока Будда находится в мире, он проповедует учение. И вот это учение оно является ну как бы эссенцией Будды. То есть, если ты являешься буддистом, если ты следуешь учению, то Будда всегда с тобой, и ты можешь с ним даже взаимодействовать и общаться. Но есть существует еще такая вещь, как пратьяка-будды это будды, которые, как бы сказать, не интегрированы в буддизм. Странная ситуация, но да. Представьте себе Будду, который просветлился не благодаря пути, а, можно сказать, чуть ли не случайно. Ну или как-то так получилось. Он является не совсем полноценным Буддой, потому что он не совсем представляет, как у него это получилось. То есть все знания у него нет. И, соответственно, он, как правило, не проповедует учения. Вроде как и Будда, а вроде как и непонятно что. Хотя интересно, что в джатаках есть, есть описаны случаи, когда протекабудды таки умудрились, умудрялись что-то проповедовать. Так что протекабудда тоже теоретически может быть объектом поклонения, хотя мне такие случаи неизвестны. Идем дальше. Дальше у нас Арахат. Архат это тот, кто уже просветлился, но не совсем до конца. Из круга перерождений вроде бы уже вышел. Вроде просветление достиг, но еще остается в этом мире и не вошел в нирвану. Архаты, да, конечно, вы можете встретить очень много статуй архатов, но с поклонениями архатами есть одна проблема. Они, как бы сказать, они достигли своего просветления, но захотят ли они заниматься вашим просветлением – это очень большой вопрос и вообще хоть как-то вам помогать. В Махаяне, например, считается, что по сути нет, хотя некоторые архаты вполне себе являются объектами поклонения, например, Пиндола, он же Бензуру в японском, достаточно популярен. Но значительно более популярны, чем архаты – хисатвы. Бадхисатвы это тоже такие существа, которые уже достигли просветления, уже почти-почти вошли в нирвану, но потом оглянулись обратно, посмотрели, что как-то в одиночку входить в нирвану неприятно, нехорошо, и решили остаться здесь и помогать всем окружающим войти в нирвану. Бадхисатвы это одна из таких ну, очень характерных черт именно буддизма Махаяны. И они являются еще какими объектами поклонения. Например, если вы походите по буддийским храмам в Японии, то вы заметите, что гухонзон, то есть главная статуя, главный объект поклонения, это далеко не всегда Будда. Это может быть какой-нибудь бодхисатва. Чаще всего это бывает или бодхисатва Каннун, по-моему, Каннун чаще всего, или это может быть еще Батхисатва Джизо или Кокудзо или кто-нибудь еще. Дальше, дальше у нас следует огромное количество всяческих сверхъестественных существ, которые тоже в какой-то степени задействованы в буддизме. Это и какие-то местные божества, это и драконы, кто только не. Но из них я хочу упомянуть две категории. Это э, видео Раджи, они же ме, и это Дакини, которые, по-моему, везде Дакини. Итак, кто такие видео Раджи? Это э, перевод может быть как короли мудрости, владыки, просветления. В общем, очень я много всякого встречала. Э, это как бы сказать, э, довольно гневные воплощения буд считается. Это одно из э, возможных объяснений, кто такие Видя Раджа. Это очень сильные, суровые, высшие существа, которые являются защитниками буддизма и которые помогают бороться со всяческим злом. Ну, э, демонами, с одной стороны, и с другой стороны, э, если э, ты проходишь какую-то, например, эзотерическую практику, то вот все то, что у тебя внутри плохое нехорошее, это тоже с этим помогает тебе бороться в виде раджа. Например, фудомьео, который является очень-очень популярным в Японии. В виде раджи тоже очень популярны в качестве объекта поклонения. Они, ну, как бы, такой суровый вариант бадхисад, которые тебя, может быть, немножко другими методами на путь истины наставят. И следующие у нас мои, пожалуй, любимые дакини, я очень люблю дакини. Кто такие дакини? Ну, изначально, если мы посмотрим э, сутры, то дакини — это э, такие демоницы, которые очень-очень любят э, человеческое мясо, ну и вообще, они любят жрать людей, но их наставили на путь истины. они теперь благоверные буддистки, и жрать людей они все равно не перестали но теперь они делают это более богочестиво. Благо то есть теперь они в основном охраняют всяких богочестивых людей, но после того, как те умирают, то их уже можно и съесть. Правда, едят они вроде не мясо, а некую субстанцию, ну что-то типа, я даже не знаю, можно ли назвать это душой, наверное, все таки нет, Ну, в общем то что остается после человека, вот это они едят. Почему мне нравятся докини? Потому что они остаются в некоторой серой зоне и являются такими... Ну, в общем, ты можешь... Они могут тебе очень хорошо помочь, а могут не помочь. И зависит это исключительно от того, какое у них настроение. Кстати, вот тибетская традиция, они как-то более... Такие благостные, такая воплощенная женская мудрость. А в японской они срослись э, с божеством Инари, э, которое является божеством плодородия и агрикультуры. Э, в итоге на них наложились все э, те представления, которые бутуют от, об Инари. Там еще, кстати, каким-то образом маматарасу задействована. Ой, в общем, если вы хотите больше послушать про Дакини, то просто ставьте лайк, пишите, и мы поговорим о докине. Ну и, наконец, давайте спустимся еще ниже. И еще ниже у нас есть всякие реально существовавшие люди. Да. Это, конечно, всякие отцы буддизма, учителя, ну, не, не только отцы, но и матери тоже, конечно. Например те, кто создал школу буддизма. Они почитаются, им ставят статуи и им тоже молятся. Но это могут быть и люди, которые вроде не задействованы в производстве новых школ буддизма, но тем не менее оставили какой-то оставили себе хорошее впечатление после своей смерти. Самый интересный, на мой взгляд, Случай — это случай монаха Хотея. Ну, наверное, все его видели, это такой кругленький, пухленький, улыбающийся монах. Так вот, Хотей был действительно, ну, скорее всего, он действительно существовал, по крайней мере, я, натык, я натыкалась на исследования, которые говорят, что да, скорее всего, образ Хотея был таки основан на каком-то реально существовавшем человеке. Это был путешествующий монах, который обладал очень добрым нравом, всех любил, особенно детей. И считалось, что он приносит счастье туда, куда он приходит. После его смерти стали ставить ему статуи, и эти статуи стали настолько популярны, не только в Китае, но и, например, в Японии тоже, что они проникли на запад, и одно время даже считалось, что изображение Хатея — это, в общем-то, и есть изображение Будды, что, конечно же, совсем не так. Ну вот, кратенько про то, кто у нас может стать объектом поклонения в буддизме. Если вы э, знаете что-то интересное и хотели бы добавить, пожалуйста, пишите в комментарии, потому что, конечно, я здесь все не успела сказать. Ну, как-нибудь мы поговорим подробно обо всех. Конечно, особенно я хочу поговорить о Дакине. Ну, ну что ж, пока-пока!